Привет-привет! Сегодня делюсь своими основными правилами питания для похудения. Если следовать этим правилам, худеть, сушиться, правильно питаться становится легко и комфортно. Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем. Первое и основное правило, без которого не работает вообще ничего, это дефицит калорий. То есть есть меньше, чем ты тратишь. Можно сколько угодно играться с белками, жирами и углеводами, можно сколько угодно играться с количеством и частотой приемов пищи, можно сколько угодно играться с загрузками, разгрузками, детексами и голоданиями. Но если ты ешь больше, чем ты тратишь, ты будешь набирать. Если ты ешь ровно столько, сколько ты тратишь, ты не будешь, твой вес не будет меняться. И только если ты ешь меньше, чем ты тратишь, ты будешь худеть. Основное, есть в дефиците калорий. Второе правило, дефицит не должен быть слишком большим. Если ты в попытке быстро похудеть, слишком сильно ограничишь свое питание, твое тело перейдет в режим голодовки. А в режиме голодовки сжигать жиры ты не будешь. Да, немножечко жиров будет разрушаться на обеспечение энергетических потребностей. Но кроме этого будут разрушаться мышцы. Будет по максимуму экономиться энергия. То есть у тебя не будет энергии. Ты будешь вялая, ты будешь слабая, ты будешь раздражительная. Ты начнешь тормозить, упадет либида, Тебе не будет хотеться вообще ничего. Тебе просто будет хотеться есть. Постоянно. Адских хотеться есть и рано или поздно ты сорвешься а когда ты сорвешься твое тело после вот этой жесткой голодовки начнет очень жестко это все запасать в жиры на случай следующей голодовки именно поэтому дефицит должен быть не более 500 калорий например если твоя норма удержания веса то есть когда ты не толстеешь не худеешь 2000 калорий в день Отнимаем 500, это 1500 калорий. То есть 1500 калорий это максимальный дефицит для тебя, ниже опускаться нельзя. Если твоя норма 2200, твой дефицит 1700. Если твоя норма 1800, то максимальный дефицит для тебя 1300. Я вообще никому не рекомендую опускаться ниже 1200. Даже если ты там весишь 40 килограмм и ведешь сидячий образ жизни, не опускайся ниже, чем 1200 калорий в день, потому что это прямо критический минимум выживания. А если ты весишь там, килограмм 60, то ниже 1400 тебе опускаться просто категорически нельзя. Третье. Каждый прием пищи должен содержать белки. Это мясо, рыба, птица, морепродукты, творог, молочные продукты, яйца и комплексные углеводы это крупы овощи фрукты не знаешь что поесть ешь кашу это углеводы мясо это белки и овощи это клетчатка либо творог это белки с фруктами это углеводы и клетчатка либо яйца это белки с овощами это клетчатка и хлебом, это углеводы. То есть старайся, чтобы в каждом приеме пищи был белок, углеводы и овощи или фрукты. Овощи и фрукты относятся к углеводам, но я их выделяю отдельно, потому что ты можешь в качестве углеводов поесть хлеб. Но надо добавить еще клетчатки и витаминов, то есть овощи и фрукты. И независимо от того, где ты ешь, Планируешь ты рацион, не планируешь рацион, считаешь ты, не считаешь. Если ты будешь придерживаться этого правила, у тебя, в принципе, будет правильный рацион. Всегда начинай думать с белка. Что я поем? Когда ты не знаешь, что поесть, ты думаешь, так, чтобы мне поесть на обед? Начинай думать с белка. Хм, поем я, наверное, мясо. Поем мясо. Так, что я могу добавить к мясу? К мясу классно идет гречка. Отлично. Мясо и гречка. И добавлю к этому овощей. Сейчас лето. Добавлю свежих овощей. Или если зима, особо свежих овощей нету, Но есть капуста, например. Или маринованные овощи. То есть, всегда можно найти вариант. Либо, если ты думаешь, так, чего бы мне поесть? Поем я, например, рыбу. К рыбе что хорошо идет? О, рис классно сочетается с рыбой. И к ним тоже там какие-то овощи. Либо... Я поем там креветки, что к креветкам классно, ну, спагетти можно к креветкам, будет вкусно, так, и опять же какие-то овощи добавить. Или если вообще у тебя нет овощей, то ты можешь сверху съесть яблоко, это будет фрукт. Даже бутерброд ты можешь собирать, исходя из этого правила, то есть не хлеб с маслом, углеводы с жирами, а ты думаешь так, хлеб, углеводы, что мне надо? Мне обязательно нужен белок. Белок это что? Это какое-то мясо. То есть более здоровое, это ты можешь запечь себе мясо, резать его и кла класть в бутерброд, и будет вкусно. Менее здоровое, это ты можешь там использовать какую-то покупную ветчину или что-то еще. Это будет менее здоровое, но все равно это будет белок. Всегда думай с точки зрения конструктора белок, углеводы, овощи, либо фрукты. Четвертое. Каждый день старайся съедать хотя бы одну порцию полезных жиров. То есть это может быть... Рыба, орехи, авокадо, растительное масло. Старайся, чтобы это было у тебя в рационе каждый день. Не перебарщивай, не надо вот так вот заливать маслом салат. Но ну, столовая ложка масла в салат как раз нормально. Половинка авокадо в день, нормально. Горсть орехов, либо 200 грамм жирной рыбы обеспечит тебя необходимыми кислотами жирными, которые нужны нам для Гормональные системы для волос, для ногтей, для кожи, в общем, для нормального функционирования нашего организма нам нужна хотя бы одна порция ненасыщенных жирных кислот. Пятое. Не ограничивай жиры слишком сильно, не опускай количество жиров ниже 30 грамм. То есть 30 грамм это прям критический минимум выживания для женщины. Ниже опускаться вообще нельзя. Я рекомендую есть где-то 60 грамм. Лично я ем 70-80 грамм жиров каждый день. И вы видите, что все нормально у меня с формой. Я сушусь, я теряю вес, я сжигаю жир. Жиры, они просто необходимы нашему телу. Они используются для формирования гормонов. Они переносят многие витамины. Это витамин D, витамин А. Витамин D участвует в усвоении кальция. То есть если мы сильно ограничиваем жиры, начинаются проблемы с витамином D. Следовательно, начинаются проблемы с кальцием. Затем идут проблемы с костями зубами. И вот так вот это все тянет, тянет, тянет, тянет за собой с одной стороны. С другой стороны идут проблемы с гормонами. Ну и плюс снаружи это все ломаются ногти, ломаются волосы. И мы просто начинаем плохо выглядеть. Не ограничивай жиры слишком сильно. 60 грамм жиров – нормально. 70 грамм жиров в день – нормально. Кроме того, что ты специально ешь ненасыщенные жиры из предыдущего правила, у тебя еще будут просачиваться в рацион другие жиры. Будет там более жирное мясо, где-то ты будешь бросать масло в кашу и так далее. Это нормально. Не надо пытаться есть там все обезжиренное, и сухое, и поздное. Шестое. Не отказывайся полностью от продуктов, которые считаются вредными. То есть не отказывайся полностью от хлеба, от сахара, от тех продуктов, которые мы привыкли есть всю жизнь и которые мы любим. Если ты всю жизнь живешь и не ешь сахар, то нормально. Но если ты к нему привыкла, если тебе тяжело от него отказаться, не отказывайся полностью. Нет продуктов которые мешают похудению. Нет продуктов, которые останавливают жирожигание. Пока ты находишься в дефиците, ты будешь сжигать жир. Даже если ты ешь сахар, хлеб и шоколадки. Но если ты начнешь себе запрещать, если ты начнешь отказываться от, э, от чего обычно отказываются, от мучного и от сладкого, ты полностью убираешь мучное и сладкое из своего рациона, и тебя начинают накрывать. Потому что как только тебе что-то запретить, тебе сразу начинает этого хотеться. Ты там неделю выдерживаешь, и потом тебе начинает хотеться сладкого. Чем больше тебе нельзя, тем больше тебе хочется. Чем больше тебе хочется, но тебе нельзя, тем больше ты об этом думаешь. У тебя начинается стресс, у тебя выделяется кортизол, гормоны стресса, ты переживаешь, у тебя плохое настроение. А что мы делаем, когда плохое настроение? Тебе это плохое настроение, хочется заесть. И ты сама себя загоняешь вот в этот цикл где ты сама себе создаешь запрет, создаешь стресс, создаешь навязчивое желание, и в итоге рано или поздно ты сорвешься. В какой-то момент ты не выдержишь. Где-то ты придешь на работу, там у тети Света из бухгалтерии будет день рождения, она притащит торт, где-то ты встретишься с подружками, где-то еще что-то. Рано или поздно ты сорвешься. Я не знаю ни одного человека, который бы отказался от сладкого на всю жизнь. Вот отказался от сладкого и больше никогда, никогда, никогда не ел сладкое. Таких нет, потому что это невозможно. Не создавай себе проблемы и не отказывайся от этих продуктов полностью. Седьмое правило 70 на 30. 70% твоего рациона должны составлять здоровые, качественные продукты. Я повторюсь, это крупы, овощи, фрукты, мясо, птица, рыба, морепродукты, творог, яйца и полезные жиры. Это основа. И 30% все, что угодно. Это может быть сахар, хлеб, чипсы, мороженое, шоколад, торты. Все, что тебе хочется, но в рамках 30% твоего рациона. Например, если ты ешь 1800 калорий, это дефицит. 70% от 1800 это 1260. ну Мы округлим до 1300, чтобы было легче считать. 1300 калорий. На эти 1300 калорий тебе надо есть здоровую еду. То есть ты когда планируешь свой рацион, изначально ты планируешь, там, допустим, три приема пищи на вот эти 1300 калорий. Это получается, поскольку где-то по 400-450 калорий на прием, это как раз нормально. Ты спланировала себе завтрак, обед и ужин абсолютно здоровой еды на 1300 калорий. Например, это может быть... Завтрак, авокадо и яичница. <смех> Даю пример своего рациона. Завтрак это авокадо и яичница, это где-то 400 калорий. Обед это гречка, салат и котлета из рыбы, допустим. Это тоже где-то 400 калорий. И ужин, ну я вообще-то тоже съем гречку, салат и мясо, например. Да, или это может быть творог с фруктами. Вот, мы сформировали три приема пищи. Базовых, здоровых, полностью по всем правилам. Белки, углеводы, овощи, фрукты. И сверху у нас остается 500 калорий, то есть 1800 отнять. 1300 у нас остается 500 калорий на которые мы можем съесть все что угодно то есть у меня остается 500 калорий из этих 500 калорий я добавляю утром кусок хлеба я добавляю в обед там допустим мороженое и на ужин печенька это как раз вкладывается в 500 калорий потому что мороженое одно мороженое это где-то 250 калорий там кусочек хлеба это 100 калорий и на 150 калорий я могу съесть печенька. То есть я, получается, распределила себе три десерта на три приема пищи. И у меня получается, что я ем преимущественно здоровую еду и плюс к этому я ем десерты после каждого приема пищи. Можно эти все 500 калорий съесть за один раз, например, вечером после ужина. То есть мы ничего не добавляем на завтрак, ничего не добавляем на обед, мы оставляем 500 калорий на ужин, идем тусить с подружками и съедаем там кусок наполеона. Можно и так. То есть неважно, когда ты ешь. Ты можешь есть хоть ночью, если ты питаешься в дефиците, ты будешь сжигать жир. В инстаграм я постоянно показываю, что я ем и в каких количествах. Так что ты можешь видеть, что я постоянно ем какие-то бургеры, я постоянно ем мороженое и все со мной нормально. Восьмое правило исходит из предыдущего. Никогда не есть сладкое натощак. Да, мы уже разрешаем себе сладкое. Мы его едим в рамках нашей калорийности. Но очень важно, мы никогда не не едим сладкое на голодный желудок если ты хочешь есть ты не перекусываешь конфетой ты не перекусываешь печеньем ты ешь сначала белок углеводы и овощи и только сверху ты ешь сладкое когда ты ешь сладкое натощак у тебя просто взлетает уровень инсулина который нужен для того чтобы транспортировать этот сахар что ты съела в клетке то есть в самом по себе инсулине ничего плохого нет. Это очень нужный и очень важный гормон, который отвечает за транспортировку сахара в клетке. Но поев сладкое, оно очень быстро усваивается. Ты очень быстро станешь снова голодной. То есть ты не наешься двумя конфетами или там, одним мороженым. Ты не наешься. У тебя будет взлет инсулина, ты останешься голодной и ты будешь переедать. То есть, либо ты съешь еще сладкого, либо ты будешь хотеть э, голодной и съешь больше, чем ты бы съела, если бы ты изначально начала есть нормально. В то же время, если ты изначально поешь нормальную еду и сверху съешь сладкое, оно уже не будет усваиваться так быстро, потому что у тебя в желудке будет другая еда, будет, будут белки, будут жиры, будет клетчатка, туда еще попадет сахар. Но перевариваться будет это все вместе, то есть у тебя не будет такого сумасшедшего всплеска инсулина, который будет, если у тебя сладкое попадет в пустой желудок. Во-первых, то есть мы регулируем уровень инсулина. Во-вторых, ты ешь сладкое, когда ты уже сытая, и тебе хватит двух конфет, тебе хватит одного мороженого. То есть вот это желание сладкого, оно больше психологическое, чем физическое. И когда ты сытая, когда ты голод свой подавила белками и углеводами и овощами, то есть здоровой полезной едой, ты сверху можешь получить удовольствие, ты можешь удовлетворить свое психологическое желание, съев ограниченное количество и тебе будет нормально. Еще раз повторяю, никогда не ешь сладкое натощак, никогда не перекусывай сладким. Ты даже можешь провести эксперимент и выделить, Одинаковое количество калорий на день, одинаковое блюдо э, с одинаковыми десертами. И попробовать один день есть по правилам, то есть есть сладкое после еды, а один день есть сладкое в перекусах. И посмотреть за своими ощущениями, когда ты будешь себя лучше чувствовать, когда ты будешь испытывать меньше голода. Следующее правило, я не помню какое там оно по счету. Если ты испытываешь голод, старайся есть максимально объемную еду. Так как для похудения нужно есть в дефиците. Как бы правильно ты ни ела, какой бы дефицит не был маленький, это все равно дефицит. Тебе все равно не хватает еды. И ты все равно будешь испытывать голод. Но этот голод можно обмануть. Можно есть более объемную еду. Например, тарелка гречки. 250 грамм вареной гречки. Это будет где-то 150 калорий. И кусочек хлеба с маслом это тоже 150 калорий но чем ты больше наешься тарелкой гречки которые 250 грамм гречки ты их съедаешь и ты чувствуешь в животе объем или кусочек хлеба который по калориям также с маслом ты съедаешь но ты остаешься голодной именно поэтому плохо питаться бутербродами сами по себе бутерброды если они составлены по правилам да у тебя там нормальное мясо, у тебя там качественный хлеб, то есть ничего, ничего плохого в них нет. Единственная проблема бутерброда, что он более калорийный и менее объемный, чем полноценный обед из каши, с мясом и с овощами. И чтобы наесться, ты просто съешь больше бутербродов и больше калорий. А чтобы наесться чем-то сладким, то тебя вообще много надо съесть, потому что Печеньки, они еще более калорийные, и чтобы наесться печеньками, чтобы почувствовать сытость, тебе их приходится съесть очень много, у тебя получается очень много калорий. Именно поэтому нужно есть сначала низкокалорийную, высокообъемную еду, а потом все, что угодно. Десятое правило, контролируй соусы, особенно если ты ешь где-то вне дома. Я вообще за то, чтобы полностью отказаться от соусов, потому что это пустые калории. Но если тебе нравится, если ты их любишь, ешь, просто контролируй количество и их калорийность. Например, в заправке к салату «Цезарь» калорий в два раза больше, чем в самой порции салата «Цезарь». Понимаешь? То есть эта заправка, она повышает калорийность салата просто до небес. И ты думаешь, что «О, я ничего не ем, я питаюсь одними салатами, а вес не уходит». Да потому что у тебя там в этом салате либо... Огромное количество масла, либо куча заправки, каких-то соусов и так далее. То же самое касается соусов к мясу, соусов к рыбе и так далее. Следи за соусами. Если ты ешь дома, обязательно взвешивай количество соусов, обязательно считай. Если ты ешь в, вне дома, например, где-то в заведении, проси сделать без соусов. Я всегда прошу сделать без соуса и всегда делают. Потому что, например, тот же самый бургер. Я очень люблю бургеры, тот же самый бургер, он там калорийность всего 800 калорий, но в нем внутри идет майонез и кетчуп. И Если убрать этот майонез и кетчуп, то эта калорийность бургера сразу же становится 500 калорий. На секундочку, огромная разница. В заведениях проси соус подавать отдельно. И либо вообще без соуса, либо соус подавать отдельно, если ты любишь. Тебе подали отдельно соус, ты в него макнула вилку и перемешала свой салат. То есть тебе не нужно заливать весь этот соус в твой салат. Ты просто можешь положить чуть-чуть, чтобы ограничить количество, чтобы ограничить вот эти ненужные пустые калории. Следующее правило. Контролируй количество молока, сливок, либо топпингов в кофе и других напитках, которые ты пьешь. Потому что ты, например, можешь там ходить три раза в день на кофе и заказывать карамельный латте. Или латте, я не знаю, как правильно. А на секундочку, карамельный латте в Старбаксе 450 калорий. 450 калорий! Это, блин, столько же, сколько мой обед из той самой пресловутой гречки, мяса и овощей. Да? На секундочку. Гре гречка, мясо и овощи и карамельное латте. И ты пьешь этот кофе, и ты не поел, а ты голодная. То есть ты вообще это не воспринимаешь как еду. А потом ты говоришь, ой, ну я вообще ничего не ем, а, а не худею. А почему? Ну я три раза кофе пью. Даже если ты не, не добавляешь в кофе никакие там сладенькие топинги, то молоко и сливки... За день набегает много. Если ты, пьешь, если ты пьешь один раз в день кофе с молоком, то там как бы чуть-чуть. А если ты пьешь 3-4 чашки кофе в день, то туда уходит дофига молока. А молоко, оно калорийное. А если ты пьешь не с молоком, а со сливками, то туда еще больше уходит. И там тебя набегает, там 300-400 калорий молоком набегает. Ты думаешь, что ешь в дефиците. На самом деле у тебя там еще молока набегает на 400 калорий. У тебя дефицита нету практически. И ты потом говоришь, Катя, я ем в дефиците, а у меня не работает. Дефицит работает всегда. Главное все считать. И главное не попадаться вот в такие ловушки вот этих вот соусов, молока в кофе, топингов и всяких добавочек. Их обязательно надо контролировать. И последнее правило. Не питайся перекусами, даже абсолютно здоровыми, даже идеально правильными, например, там орешки и фрукты, да, там супер классный перекус, но не надо этого делать, потому что ты испытываешь голод, то есть когда тебе хочется поесть, очевидно, что ты испытываешь голод. И ты съедаешь там горсть орехов, ну да, ты этот голод прибила, но насколько тебе хватит этот горсть орехов, она маленькая по объему, ты через час захочешь еще есть. И ты там съешь какой-то фрукт, ты съела какой-то фрукт, через час еще захотела есть. И Ты так по чуть-чуть, по чуть-чуть кусочничаешь, и ты никогда не чувствуешь себя сытой. У тебя как бы сытости нет, и ты постоянно ешь, ешь, ешь, ешь. И в итоге ты съедаешь больше, чем если бы ты, почувствовав голод, съела нормальный полноценный прием пищи. Поэтому... Не питайся перекусами. Я, опять же, я за то, чтобы вообще отказаться от перекусов, чтобы есть там три раза в день полноценных приемов пищи без перекусов вообще. Вот это будет прям идеально, прям лучше всего. Если тебе все-таки нужен перекус, если ты, там, тебе не хватает трех приемов пищи в день, оставь один. То есть вот один перекус, 4 приема в день, это максимум 5, это уже слишком много. Если, если у тебя нету никаких медицинских показаний, да? если у тебя все нормально со здоровьем, тебе врач не говорил, что тебе надо есть 5 раз в день или 6, то 4 раза в день это потолок, в идеале 3-4 раза в день кушать, этого вполне достаточно, не надо есть чаще, потому что ты будешь есть маленькими порциями и ты будешь постоянно голодный, и в итоге тебе будет хотеться съесть больше, если тебе нужен перекус, оставь один, но опять же постарайся сделать его максимально по вот этим правилам. Либо чтобы там был белок, в идеале, чтобы там был белок и углеводы, например, это может быть бутерброд. Вот если ты съешь бутерброд, там, допустим, хлеб с мясом, чуть-чуть орешков и фрукт, то это уже нормальный перекус, так можно. Нормально, оно тебя на пару часов насытит и будет нормально. Но если ты там перекусываешь просто фруктами, так лучше не делать, потому что фрукты – это сахар. Воспринимай фрукты как десерт, как сладкое, как сахар. То есть фрукты натощак не ешь. Фрукты и орехи уже можно, потому что жиры чуть-чуть замедлят усвоение углеводов. Но все равно это будет... Оно не насытит тебя надолго, потому что оно маленькое по объему. Еще раз повторяюсь, в идеале отказаться от перекусов вообще. Вот и все. Все просто и по сути все сводится к тому, чтобы в каждом приеме пищи у тебя был белок, углеводы и овощи или фрукты. И к контролю количества. Все. Сейчас тебе может казаться этих правил слишком много, но когда ты начнешь составлять свой рацион, с учетом этих правил, ты поймешь, насколько все просто. Не надо усложнять. Главное не усложняй. Не надо там думать, ой, а что с чем сочетается, ой, а сколько там белков жиров и углеводов, а когда мне надо больше углеводов есть утром или вечером, а когда мне надо больше жиров есть утром или вечером. Вот это все не надо. Это просто усложнение. Это не нужно тебе. Абсолютно не надо усложнять. Хочется тебе есть дофига углеводов вечером, ешь дофига углеводов вечером. Хочется тебе есть, там не знаю, три дня одно и то же, ешь три дня одно и то же. Хочется тебе целый день есть одно и то же, ешь целый день одно и то же. Абсолютно неважно. Хочется тебе торт перед сном, ешь торт перед сном, главное, чтобы он вписался в твою калорийность. Не усложняй. Реально, чем проще тебе питаться, тем более вероятность того, что ты не сойдешь с, пусть, с пути, что ты не забьешь на это, не скажешь, а пошло оно все нафиг, я лучше буду есть, как я раньше ела. Старайся прийти к тому, чтобы тебе было максимально просто и максимально комфортно. Если у тебя есть какие-то вопросы, не стесняйся, задавай. Я отвечаю на все вопросы в комментариях. Даже если ты думаешь, что твой вопрос глупый, задавай. Не бывает глупых вопросов. Если ты чего-то не понимаешь, если тебе что-то непонятно, если у тебя остался какой-то вопрос, не бойся задать глупый вопрос. Лучше задать и получить нормальный ответ, чем не задать. И совершать кучу ошибок на себе. Подписывайся на мой канал, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые классные видео о питании и офигенные домашние тренировки.